Всем привет, в сегодняшнем ролике я вам покажу крутой скрипт для Bot Clash, для этого нам как всегда потребуется чит, буду использовать Star, также ссылочка на него как всегда будет в описании. Первым делом нажимаем на кнопочку Inject и ждем пока мы заинжектимся. Все отлично, у меня получилось заинжектиться, вставляем скрипт, сам чит и нажимаем кнопочку Xcode. Все отлично. Он активировался, вот скрипт появился. А, в принципе, пока что довольно мало функций, возможно, еще добавится, но все зависит, кстати, от игры. Сколько здесь есть функций, там всяких приколюх и так далее. Вот, но здесь сразу скажу то, что все функции самые основные и самое главное рабочие. Может быть чуть-чуть неудобно будет, но самое главное то, что скрипт работает. Пока что, к сожалению, лучше скрипта никто не сделал. Так, ладно, давайте, значит, начнем с первой функции, это автофарм. Также автофарм включает в себя автоколлект монет. То есть, давайте я вам покажу. Сломаю сейчас вот эту коробку. Как видите, выпали монетки. И они не собираются. То есть, пока я не подойду. Вот как я подошел, они собрались. А, включаем автофарм. Что-то пошло не так. Странно. Давайте еще раз. Так сейчас вот эту вот турельку они сломают и заново включим может быть иногда кстати будет подлагивать сам скрипт Но вот такое тоже бывает ничего страшного так включаем еще раз и ждем пока появится то что нужно атаковать почему-то лагает скрипт я не знаю почему Скорее всего, нужно будет перезайти, потому что до записи видео я проверял, у меня все отлично работало. Давайте я еще раз попробую направить, может быть, сейчас получится. Да, как видите, почему-то ошибка какая-то происходит, как я понимаю, в скрипте. Ладно, давайте тогда сейчас откроем яйцо, чтобы у меня было 4p одето, и попробуем еще раз его включить. Если не получится, то перезайду. Короче, идем дальше. А, получается, где написано Machine to Spin, а, открываем вот эту функцию. Здесь есть, получается, три а, яйца. Нам нужно второе, то есть посередине. Не знаю, кстати, название у яиц вообще есть или нету. Ну, пока что не вижу. Но, короче, получается второе название. Это вот самое дешевое яйцо. Так, давайте пока что свернем и включаем автосвин. Все, как видите, автоспин работает, яйцо открывается, и мне выпал, получается, новый робот. Так, а дальше будет открываться или нет? Давайте посмотрим. Ну, что-то не хочет. Получается, как я понял, нужно перезапускать каждый раз, чтобы он работал. Но я думаю, это пофиксит, в принципе, ничего страшного, потому что игра, как вы знаете, вышла буквально недавно. Скрипт, скорее всего, со скорой руки написали. Что-то не учли, и это плохо работает. Но, в принципе, это пофиксится. Я думаю, там через день, через два, по-любому, обновят скрипты, будет уже хорошо работать. А также есть кнопочка Auto EQ Best. Это получается вот этих роботов. Давайте проверим. Давайте по силе сделаем. Да, и как видите, она работает, эта функция. Отлично. Давайте ее выключим и, допустим, сделаем вот так. И включим ее. Да, как видите, оделся а, робот, который сильнее вот этих других. Отлично. Так, делаем по силе. Все, готово. И теперь давайте включаем опять автофарм. Надеюсь, он сейчас заработает. Нет, к сожалению, как видите, Трабл пошли. Возможно, из-за этого еще плохо работают автоспины для открытия яйца. Короче, давайте сейчас я перезахожу, и мы с вами еще раз проверим, работает он или нет. Но сразу скажу то, что он работал до записи видео. Все, я перезашел, продолжаем, а заново, значит, инжектимся, и активируем скрипт. Надеюсь, в этот раз сейчас все хорошо будет работать. Также иногда, кстати, инжект может получаться не с первого раза, если у вас такое же получается пустое окно появилось, как у меня, на нижней панельке наводитесь на иконку Роблокса и нажимаете на крестик вот этой панельки, которая у вас появилась пустая. И заново нажимаете на кнопку Inject. Все отлично, получилось заинжектиться. Активируем скрипт. Ну, надеюсь, в этот раз будет работать. Как я вижу, нам сейчас будут мешать. Давайте тогда подальше убежим. Потому что они очень быстро все сносят, ломают. Это, естественно, мешает. Так, все, мы убежали. Включаем автофарм. Да, и, как видите, я был прав. Нужно было просто перезайти. И сейчас скрипт работает на все 100%. Как видите, получается, я ломаю пушку. Также у меня сразу автоматически собираются монеты. И как эта пушка ломается... Они сразу идут атаковать другую. Отлично. Все. В этом мы убедились. То, что эта функция работает. И работает в принципе довольно круто. И давайте теперь проверим автоспины. Опять выбираем это яйцо, которое нам нужно. И включаем автоспин. Надеюсь он будет повторяться. Так, ну, как видите, все-таки с автоспинами перезаход не прокатил. То есть, все-таки нужно ждать буквально день-два, когда обновят скрипт, и автоспины уже сами будут покупаться автоматически. Ну, в принципе, они и покупаются автоматически, но, как видите, покупается только, к сожалению, одно яйцо, хотя после этого открытия должно быть еще сразу другое. Ну, ладно, в принципе, не суть. А также, смотрите, чтобы открыть другие яйца, я точно не знаю, что нужно сделать. Вот здесь есть а, шкала маны to Auto Spin. Как я понимаю, это цена яйца. Ну, давайте посмотрим, сколько это стоит. Ага, я не могу открыть, понятно. Ну, короче, как я понимаю, здесь тоже а, можно вот этот ползунок двигать, он что-то вам дает Пока что точно не разобрался, что именно. Но вот здесь, когда... Мы нажимаем на функцию машин to Spin. Здесь появляются еще два яйца, которые мы с вами не открывали. Скорее всего, это вот, вот эти вот яйца, которые стоят дороже. И, к сожалению, я открыть их не могу. А, давайте а, Daily понизим. Давайте сделаем на 10. Попробуем. Точно не знаю, что это значит. Так, проверяем. Как я понимаю, вроде бы как через 10 секунд они должны типа атаковать другой объект. Но это не точно. Ну, как видите, коробки я, кстати, довольно быстро сношу. Это круто. Но пушки пока мне еще не по силам. Также есть квесты. Давайте подойдем посмотрим, что в них. А, посмотреть я не могу. Понятно. Ладно. Так, сколько новая локация стоит, давайте глянем пока что. Пока автофарм идет. А также, кстати, есть функция 10-roll. Но, как видите, написано то, что она работает только если у вас есть Game А если у вас Game не куплен, то, к сожалению, она работать не будет. И посмотреть, сколько следующая локация стоит, я тоже не могу. К сожалению. Ну ладно. Ну, в принципе, вроде бы я вам все показал. Скрипт довольно прикольный, кто хочет можете пользоваться, также если вдруг создадут еще лучший скрипт, я думаю сниму еще одно видео, так что ждите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами как всегда был Лейзбан, всем удачи и пока.